Здравствуйте, уважаемые зрители канала Протиток. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного пособного хозяйства. Если бы у меня спросили еще 10 лет назад, смогут ли расти абрикосы в нашем климате, я однозначно сказал бы, что они не смогут. Однако времена идут, меняются, и теперь я поменял свое мнение. И с успехом выращиваю абрикосы на своем участке. И сегодня я хочу поделиться опытом их выращивания, как вырастить морзостойкие абрикосы в нашем суровом климате и как обеспечить их морозостойкость зимой? Нужно сказать, что к абрикосам я всегда был неравнодушен. Мне очень нравится варенье из абрикосов. Первым делом я начал искать, где купить морзостойкие саженцы. Я нашел хороший питомник и приобрел саженцы. Посадил их, однако через две зимы все они благополучно вымерзли. Но сдаваться я не перестал и решил посеять сеянцы абрикоса. По счастливой случайности, около моего подъезда в городе растет огромный абрикос, ведь в городе намного теплее, чем в деревне. Поэтому абрикос там благополучно рос и давал плоды. Летом плодов было очень много. Я пошел, насобирал эти плоды, достал косточки, мякоть всю выбросил, промыл эти косточки, просушил и поместил во влажный песок. На следующие же выходные я приехал в деревню и посеял косточки прямо в грядку. Весной из косточек появились молодые всходы. За лето саженцы хорошо выросли. Выросли больше метра. Осенью я эти саженцы пересадил. И началась зима. Самый неблагополучный период, когда растения проходят испытания. К моему удивлению, весной все саженцы были здоровы. Они не подмерзли, не пострадали и начали активно развиваться. Я начал задаваться вопросом, почему же так произошло? Морзостойкие сорта, которые я приобрел, погибли, а саженцы выжили. Дело в том, что семена для абрикосов я собрал в наших климатических условиях. В нашем э, климате они росли, в нашем регионе. И поэтому сеянцы получились районированными, морзостойкими и привыкшими к нашему климату. А те сорта, которые, казалось бы, были морзостойкими, все-таки выращены не в нашей зоне. Возможно, они и морозостойкие, однако они не привыкли к нашим перепадам температур зимой. Когда то морозы сильные, то сильные оттепели. Перепады температур в большей степени влияют на сохранность, на выживание абрикосов и любых плодовых деревьев в нашем климате. Мои сеянцы уже три года зимуют у меня на участке без каких-либо дополнительных укрытий. Многие садоводы мне возразят, что, мол, ваши сеянцы получились дикими и дадут мелкие плоды и могут уступать по урожайности. Однако задача была у меня не получить огромный урожай, либо крупные плоды, а просто вырастить абрикосы, чтобы у них был какой-либо урожай, даже мелкие плоды, но на варенье они как раз-таки подойдут. Хотя мои сеянцы и зимуют без укрытия, однако их морозостойкость я повышаю с помощью определенного стимулятора, которым проливаю почву перед зимовкой. И сейчас я о нем немножечко расскажу. Это органический стимулятор роста от Organic Mix anti -Zima. Этот стимулятор приготовлен из стопроцентных натуральных компонентов и помогает растению перезимовать благополучно без подмерзаний и без каких-либо мрозобойн повреждений. Поэтому я его и применяю. Стимулятор повышает активизацию внутренних процессов растений, благодаря чему они лучше и зимуют. После полива таким стимулятором моих абрикосов, а может быть и других растений, это могут быть абрикосы, шелковица теплолюбивая, либо там какие-то теплолюбивые сорта груш. Вот если полить их таким стимулятором, то у них в клетках активным образом накапливаются сахара, и растения лучше переносят неблагополучные погодные условия, в частности зиму. Но самое главное в таком препарате, сейчас я покажу его, вот препарат антизима, это способность активизировать водный баланс растения. Это очень важно в весенний период, когда корневая система растения еще не функционирует, потому что почва еще не оттаяла, она замерзшая. Но яркое весеннее солнце разогревает кору, и по стволу, по ветвям деревьев начинает циркулировать сок. Ночью перепады температур, мороз и кору попросту разрывают, получаются морозобоины и солнечные ожоги. Благодаря вот такому вот стимулятору при поливе таких проблем не возникает, потому что водный баланс становится более сбалансированным и не возникают проблемы морозобоин. Для приготовления раствора понадобится 30 грамм вот такого стимулятора он в порошке на 10 литров воды. Под одно растение примерно 5-10 литров. Можно поливать растения уже заблаговременно, готовя их к зиме, примерно сентября месяца и до ноября месяца. Хотя сейчас у нас ноябрь месяц, но у нас высокие положительные температуры. На улице 9-10 градусов тепла, а значит полив еще можно проводить. Кроме абрикосов, также можно поливать и другие теплолюбивые культуры, как я и говорил. Это может быть шелковица, это может быть виноград, это могут быть груши, яблони и любые другие растения, даже декоративные, например, розы. В любом случае морозостойкость их будет повышаться. Так как данный симулятор изготовлен из натуральных природных компонентов, то вреда для почвы, для растений, для человека не будет, даже при превышении дозировок, ведь он абсолютно экологичен и безопасен. Наверняка не я один пробую вырастить абрикосы в суровом климате. Если кто-то из наших подписчиков, так же как и я, является таким садоводом-энтузиастом, прошу поделитесь в комментариях своим опытом выращивания абрикосов, персиков и других теплолюбивых культур в нашей полосе. Для тех, кто хочет приобрести и испытать симулятор морозостойкости от Organic Микс, можно перейти по ссылочке в описании ролика и приобрести данный препарат. Спасибо за лайки и подписки. До новых встреч!